В принципе, у магов бывает и так, что они а, сверху начинают вниз спускаться, да? то есть от, от магии а, ну, как бы, знаю, отрекаются от способности да. очень, очень часто спускаться. бывает, к сожалению, поэтому силы так пристально смотрят на людей, потому что с человеческим предательством они столкнулись и, и наклебались от него во всем объеме. Когда человек отрекается от магии только потому, что социальное давление, и социальные связи стали для него ну, просто невыносимы. Невыносимы в том статусе, в котором он есть, он хочет упроститься. Простому человеку жить всегда легче. Он не задумывается, он плывет по течению, он надеется на бога, снимая с себя ответственность. И получает огромное облегчение сознания, огромный груз души снимается. Поэтому таких падающих или спускающихся добровольно, к сожалению, очень и очень много. почему так редко стали рождаться дети с определенными способностями за последние 300-400 лет, их практически можно по пальцам пересчитать. Сейчас начинается новая волна детей, рождающихся, а до этого просто было какое-то категорическое табу магическая мораль отлична от человеческой безусловно никто не говорит что у магов морали нет есть еще какая выражается она в сложных этических взаимоотношениях сложных этических ритуалах связанных со взаимным уважением со взвешиванием силы статуса понимания кто на какой ступени иерархии стоит и между собой у нас очень жесткая система взаимоотношений. Именно поэтому, что система этических взаимоотношений не очень сильно отлажена и налажена, да, мы стараемся лишний раз друг с другом не пересекаться, чтобы не нарушить определенные правила взаимоотношений, с одной стороны. С другой стороны, воспитывая в себе обязательное для мага качество состояние одиночки. И это как раз необходимо для того, чтобы не допустить второй оплошности, оплошности скатывания вниз. Ибо если у тебя есть большое количество социальных связей среди людей, есть личные предпочтения, есть нежные чувства по отношению к кому бы то ни было, он становится для тебя кандалаем, он становится для тебя определенной угрозой. В любой момент может, этот человек или люди могут поступить определенным образом или оказаться в какой-то ситуации, которая заставит тебя как раз спуститься вниз, спуститься на их уровень и будет стараться им помогать. Поэтому, чтобы такого никогда не было, таких вот личных, очень сильных сознаний магических, которые живут среди людей и не привязываются к ним, их на самом деле очень мало. В основном люди впадают в зависимость от каких-то своих личных предпочтений, а значит становятся уязвимы. Чтобы такого не было, в магии есть определенные кодексы, определенные каноны, которые предполагают о том, что наличие семьи, детей. Да, и всё, всего такого прочего будет очень сильно дозировано и регулировано с самим, сам, самим человеком, идущим по пути магии. Магия это билет в один конец в том смысле, что когда начинаешь трансформацию сознания, обратно ее уже не перекроишь. Ты можешь спуститься обратно на уровень людей, но ты никогда не станешь таким, как они. Ты и для своих будешь предателем, и для людей изгоем. Никогда они тебя не воспримут, как всегда, своего всегда будут опасаться. От тебя как колдуна, что ты сейчас сделаешь, что ты сейчас... Ты же не просчитываешь, они же тебя не понимают, у тебя совсем другая логика. Ты работаешь на контакте с силами, отстаивая их интересы, а не интересы людей. Люди этого не могут понять, что у природы есть другая логика. Если природа, например, Земля назначила кого-то виноватым, он будет виноватым, даже если твое логическое сознание человеческое считает, что этот человек очень хороший. И напротив, она возвышает того, кто с твоей точки зрения возвышение совершенно недостоин. И это тоже непонятно почему. Ведь он такой подлец, он делает это, это, это, он такой греховник, он такой, понимаешь, негодяй. На нем пробу негде ставить, а магия и силы земли возвышают его, давая ему все права, давая ему различные преференции. Тебе это непонятно, будучи ты, когда ты человек, но когда ты мат, ты понимаешь другие правила распределения ресурсов, другие, другая логика. Будучи человеком, ты этого не примешь никогда. Ты будешь бороться за справедливость, человеческую справедливость. А будучи магом, ты ни в коем случае не должен поддаваться на справедливость с точки зрения человека. Сами понимаете, что это основные, самые главные моральные этические нормы, критерии, которые позволяют человеку и другому человеку дум, дум удерживаться рядом с собой, потому что если люди по морали не сходятся, по этике не сопоставимы, по будхиалу у них контакта нет, то и жизни не будет никакой, у нее должна быть общая морально-этическая подложка. У мага и человека она изначально разная. Другая мораль, другая логика, другой, другой метод принятия решения, другой кодекс поведения, все другое. другое. Поэтому, конечно, один раз войдя в эту систему, один раз трансформировав свое сознание, обратно его уже не отыграешь, потому что это всегда на уровень выше работаем Всегда мы поднимаемся на уровень выше, на уровень ниже, можно упасть, только лишь ну, отдав все свое задарма. Тот же в магии, кто прошел очень длительный и тяжелый путь трансформации, очень высоко ценит свои достижения, никогда добровольно за это дело не согласится. Обычно соглашается тот, кому это достается как-то на халяву. Да, бывает, знаете, такая родовая сила, которая переходит в бабки-кнучки, да, или родовые бесы, которые тоже переходят по линии. Для человека молодого, к которому они пришли, они не ценность, они не знают, какие, на какие жертвы пошел, например, пращу, для того, чтобы заключить договор с этими силами, которые в христианстве называются бесами. Они просто так называются в христианстве, назовите их по-другому. В Греции их называли в Риме, называли демонами духами хранителями. Назовите как угодно. Возможно, ваш пращур дал очень большую жертву, очень большую выкуп за этот договор, за то, чтобы иметь право передавать породу вот эту вот магическую силу, иметь самому и передавать породу тому, кому эта сила пришла, возможно она пока совершенно не нужна. и он готов ее отдать, отдать за копейки, отдать за его Поэтому и настаивают силы, настаивают, как правило, для вновь посвящаемого, чтобы все-таки путь этот был сопряжен для него с определенными трудностями, с определенными жертвами, потому что в противном случае человеческое сознание глупое и подлое способная на предательство в любой момент остереглась бы это делать и имела бы ценность ценность тех сил, той силы, которая в него есть. Представьте себе, что вам от прабабушки или от бабушки досталась квартира какая-нибудь хрущевка, не пойми какая, ты понимаешь, ну капитал такой достаточно сомнительный, конечно, можно за него выручить денег, но немного, но лучше, конечно, выручить, вы это дело продаете. А значение этой квартиры на самом деле значительно выше, потому что бабушка с дедушкой когда-то, да, если не душу продали, то по крайней мере полжизни положили на то, чтобы ее получить, давали огромные взятки, шли на клятвы преступления, на предательство, на подлоги, на что они там только не шли для того, чтобы получить эту квартиру. Для тебя это просто квартира, а для них символ собственного порока или символ собственных достижений. Соответственно, продавая ее просто как квартиру, ты обнуляешь их силу, которую они туда вложили. Услышали меня, понятно объясниню. Да? Соответственно родовая сила тоже обнуляется. Родовая сила тоже обнуляется. Вот примите например, с квартиры немножко убогие, но тем не менее вот он показывает да, насколько, насколько может быть цена силы для пращира, которая ее получила, насколько неценальная для вас. А вот если бы у вас на эту квартиру было бы еще десяток конкурентов, если бы вам пришлось в суде бы за нее повоевать, подраться, вот тогда бы ее ценность для вас возрастала. Вот силы, силы приблизительно точно так же.